друзья всем привет с вами виктория и канал Кулинарим. и сегодня мы приготовим вместе шоколадный бисквит я готовила этот бисквит для торта ссылочку на рецепт торта я вам оставлю в описании под видео также вы ее увидите в подсказках заходите смотрите подписывайтесь ну а мы приступаем для приготовления бисквита нам понадобятся сахар яйца какао молоко растительное масло мука крахмал, разрыхлитель, сода, щепотка соли, ваниль или экстракт ванили. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваем 3 яйца, к яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна побелеть и увеличиться в 2-3 раза. Вот этого будет достаточно. Добавляем сюда 2 чайные ложки экстракта ванили и 80 мл растительного масла без запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. И еще раз недолго перемешиваем миксером. Слегка подогреваем 180 мл молока в микроволновой печи. 100 г крахмала добавляем в 150 г муки. Все хорошо, тщательно перемешиваем ложкой. Сюда же добавляем полторы чайные ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соды. И еще раз хорошо перемешиваем. И теперь постепенно начинаем просеивать сухие ингредиенты в ранее замешанную массу. И добавляем половину молока. Все тщательно перемешиваем миксером. И снова добавляем оставшуюся половину муки и оставшееся молоко. Просеиваем 50 грамм темного какао. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. И все аккуратно перемешиваем миксером до полной однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Вот такая консистенция должна получиться у теста. Посмотрите, оно стекает ленточкой с лопатки. Подготавливаем формочку. У меня форма диаметром 24 сантиметра. Форма у меня разъемная, я ее смазываю сливочным маслом. Выливаем тесто в форму. Форму немного пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух и отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 35-45 минут. Чтобы тесто не подгорало, сверху его можно накрыть фольгой либо пергаментной бумагой готовность пирога проверяем деревянной шпажкой на выходе она должна быть сухая даем бисквиту немного остыть и затем извлекаем его из формы для того чтобы было легче разрезать бисквит я ему даю отлежаться в течение нескольких часов затем разворачиваю и с помощью ножа и нитки сначала убираю шапочку и затем разрезаю бисквит на три равных коржа коржи получаются очень красивые, ровные, с приятным шоколадным цветом и вкусом. Такие шоколадные бисквиты прекрасно подходят для любых шоколадных тортов. Получилось очень-очень вкусно. Приготовьте и попробуйте и вы. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Как всегда, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.